Украшения, которые на стенах тоже висит. Это уже праздник, уже все. Старый Новый год прошел, все. Надо все-все снимать. Не нужно оставлять до конца этого зимы и так далее. Все-все снимать. С одной стороны, это хорошо, а с другой, как бы, плохо. Потому что почему? Потому что, во-первых, смог, во-вторых, было бы хорошо, если стояла бы хотя бы там елка с украшениями хотя бы стояла бы и этот хотя бы уже настроение поднялось бы, а сейчас это все уберут и все. Что вот следите за нашим каналом.